Всем привет! Меня зовут Юрий Худаченко, я из Пермского края, из России приехал на спецтренинг, собственно, он уже подходит к концу. Сейчас находимся в Карпаты, Буковель, смотрите, да, это горнолыжный курорт, подсказывает Александр. Добрый день всем! Это тоже партнер компании, в которой мы работаем. Что могу сказать, друзья, много потеряли, надо, надо ездить на такие спецтренинги, учишься многому, и вообще отдых классный. Смотрите, красота какая вообще, горы, сейчас речка скорую. Вон там мой спонсор, сзади едет, руками размахивал. Ну да. Так что не бойтесь ездить на спецтренинги, классная школа и отдых. Если кто заинтересовался таким отдыхом и чем мы занимаемся, под этим видео будет ссылочка, также мои контактные данные. Всего доброго!